Ребят, всем привет. С вами Димас. Вы на канале Кукс Бразер Хукс. Оператор Антон. Скрылся за аурой света. И сегодня мы будем готовить для вас классику, так называемую салат Цезарь. Всеми любимый. Везде его пробуют, заказывают, везде во всех сведениях он присутствует в подобном виде, там в классическом еще каком-нибудь. Мы решили приготовить сегодня так называемый наш рецепт э, соуса и салата. Так что начнем с соуса, естественно. Для соуса нам понадобятся анчоусы, каперсы, чеснок, сок лимона, перец молотый, масло оливковое, горчица дижон. Ну, в принципе, любая нужна, но лучше дижонская, она такая менее, менее острая. Также вочерсер, без него никуда. Это как бы для соуса. И, естественно, яички. Яички мы сварили заранее. Лучше все использовать пошот. Ну просто кинули в воду Белок, самый главный белок здесь затянулся Он как бы, а желток должен быть жидкий Либо кто знает, может быть там мешочек где-то Так называли яйца Воду можно тоже присолить немножко Чтобы лучше все это взялось Так что начнем приготовление нашего соуса Для этого вам понадобится по любому блендер Добавляем каперсы Каперсы, лучше взять дорогие Потому что реально они вкусные если возьмете замену какую-нибудь, типа, балтийская килька отечественного производства, российского, может селедку даже взять, у вас получится вкусный соус, но вы не добьетесь именно такого вот м -м, копчености, вот этой, такого вот вкуса, который присутствует, должен присутствовать в соусе Цезарь, классическом. Чеснок, добавляем буквально одну восьмую часть зубчика, чуть ее раздробим, Яйца должны быть немножко подостывшие, не теплые, но горячие лучше не надо, потому что мы будем масло добавлять. Мы взяли два яйца, можно больше взять, но ну, это так по классике, потом граммовку вам все расскажу. Также берем горчицу дижон, она очень пряная, но не острая при этом, насыщенный вкус у нее. После пуси есть, вот как бы она такая, ну, не, как привыкли мы к русской горчице столовой, там, там подобное. Она слишком острая. Где-то вот одну четвертую часть столовой ложки добавляем. Кто хочет поострее, можно больше добавить. Мы добавим еще побольше. Также добавляем перец молотый черный. Белый не рекомендуется добавлять в этот соус. Буквально полграмма, наверное. Вот честер. Мы добавим где-то 4 дэши. Дэша, дэша такая громовка в баре. Сок лимона выжмем. И оливковое масло добавим. 50-60 мл. Ну, у нас на глазок пойдет. И чуть не забыли наш естественный пармезан. Из куда без пармезана соус Цезарь. Можно потерять его на терочке. Можно его порезать. Мы порежем. Все равно все в блендер добавлять. Посмотрим, что из этого получится у нас. Ну, тоже где-то масло мы добавили 50, и сыра тоже где-то 50 грамм примерно. Ну вот, прошло буквально 30 секунд, мы все бондернули. Открываем. Запах яиц присутствует, интересный, как обычно. Вареных такой. Консистенция идеальная. Все блодернулось. На вкус вообще шикарно. Такой вот лайт вкус масла оливкового. Присутствуют анчоусы, каперсы, сок лимона. Если вы больше кислоты любите, добавьте больше. Соус готов у нас, в принципе, ребят. Так что переходим к нашему салату знаменитому Цезарю. Ави. Мы заранее обжарили куриное филе и наши греночки. Мы используем два вида салата. Классический это американский вид салата Айсберг, и вот есть у нас подобие Романа, салат Рамэн, Роман, Рома, как он называет по-разному у нас у нас в России. Мы сделаем из двух видов, чуть-чуть оторвем его. Вообще рекомендуется как бы рвать салат. Говорят, если вот вы нарезаете, нарезаете, он окисляется от ножа, от, э, потом в соусе окисляется, потому что там присутствует сок лимона, там подобные вещи. Я думаю, если салат подавать буквально за 5 минут, там 10 минут на стол, там ничего не окислится, все будет идеально. Так что ну, мы нарежем. Показываем просто свои возможности по приготовлению различных комбинаций блюд и их способ приготовления. Мы смексуем немножко наши Салаты, которые здесь присутствуют в данный момент. Но это классика тоже. Французский роман американский айсберг. Просто роман не горький, а айсберг очень горький. Ну, достаточно горький. Из-за этого его не предпочитаю, потому что он, говорит убивает вкус салата. Но мне кажется, это вообще классика. В наших общепитах вообще, в России, в частности в Москве, сейчас используют вообще так называемую горку. Все любые салатки, которые у вас есть на кухне, они туда их кидают и все. Родичу ларроса, айсберг, романа, рукла, фризе, кудрявый коэлл, не знаю сколько их названий, миллион. Все салаты делают микса, сорти, и все, у вас Цезарь получается. Ну, все. Но ну, это уже издержки производства, наверное. Им нечем заняться, они так делают. Есть где-то грамм 60-70 салатик. Для полноты ощущения две ложечки без горочки мы добавим. И аккуратно перемешиваем наш салат. Чтобы листья все обмакнули в соус. Вот. Для этого он у вас должен быть чуть густой. Не переборщите Пожалуйста, с пармезаном. Сильно не мешайте, потому что структура салата будет помята, и у вас не будет такой пышной формы. Из-за этого, кстати, используют французы салат ромен, потому что он более пышный. И выкладываем наши сопутствующие украшения. Это греночки к нашему салатику. Это... Обязательная часть этого салата, курица, гренки. Этот классик сыр, пармезан. Вот красиво смотрится наш салатик. В принципе, он готов. Можете добавить также любые томаты, яйца разные перепелиные обычные. Сварить красиво. Томаты вяльные, черри обычные вкусные томаты бычье сердце или что-то еще можно еще бекон добавить мелко мелко нарезать сильно обжарить чтобы жир ушел и он такой был прям хрустящий хрустящий и посыпать тоже сверху даже в курицу ну как бы если человек употребляет свинину в данной ситуации мы ее сделаем по-другому посыпем кунжутом вот у нас есть любезно предоставили нам братья индусы кунжутик обжаренный немножко посыпем сверху им тоже интересный оттенок придадим. Без ярких цветов, но достаточно красиво. Вот, А все остальные, все фантазии на ваш личный взгляд, на визуальные эффекты. Можете добавить все что угодно. Так что начнем пробовать. Что у нас получилось? Салаты, греночка плюс пармезан. Что у нас получилось? Mm -hmm. Салат. Вторая попытка. Первая неудачная. Сейчас будет намного проще и вкуснее. Чуть салатика. М -м -м. Прекрасный вкус. Грин хрустят. Все чувствует какой вкусно. Салат не горький. Чуть поджались за кадром, но это ерунда. Пробуйте, готовьте. С вами был Димас. Всем приятного аппетита, добра, мира. Оператор Антон и море массовки. Пока-пока.